Всем доброго здоровья. Мы тут собрались на коньках покататься. Куда-то собрались? Бабушка с нами тоже просилась, но. Увы, мне Иван Васильевич. Ну, не скажу, что я, коньков у тебя нету, поэтому. Коньков нету, да и мест, да? да? Уже не влазишь, бабушка. Скажи, внуки все заняли? Во. Давай назад тоже садись Нет, не на коня. Коньков у нас полный воз. Отчий Алексей развел костер. Вот, травишки тут, если нет, увестимо. Все, кто-нибудь в это, одевайтесь. все, одевайте и все. там следует, что не делаете? Я хочу одеть. Ну вот, садись, разбивайся. Таня да, да, да. пойдет, да? Да, да? Понятно. Ну давайте, дерзайте. Так, тут у нас привал пикник. Пить налить? Сейчас налью попить. Ну все. Малыш тоже палку ищет, чтобы колбасу пожарить. Да, малыш? че говоришь? Включить машину? Да. А ты не побоишься? Да, боюсь. Не боишься? Ну ты вообще молодец. Сам залез. Что-то тут пытается да. рулить. О, фазер наш поехал. Он, ну,